Всем привет и добро пожаловать на канал Dolls. И сегодня мы с вами путешествуем, и мы находимся в городе-курорте, одном из самых известных городов Грузии, в городе Боржови. И сегодня с нами проведет экскурсию Поппи Паркер.